привет! Ну что, ребята, строим дом, берем молоточки и стучим. Молоточком я стучу. Дом построить <свят> я, я хочу. хочу. Строю я высокий дом. дом. Будем жить мы в доме. Дом! Дом. Молоточком я стучу. Дом построить я хочу, строю я высокий дом. Буду жить я в доме. -то. Давай еще раз повторим. Давай Молоточком я стучу. Я хочу построить. Строю я высокий дом. <бы> todo... Будем жить. Мы в доме. Дом! Давай дом построим. <у và> <с meusurun> <с note> Мишель. <investments> <tails> Ты где? <factory> ну давай же строить дом, поднимай. А скажи высокий теперь, строю я.